Это первая карта финала. Финал, напоминаю, проходит в формате Best of 3. И девочки из одной команды выбрали карту Мираж. Девочки из другой команды выбрали карту Мираж. Малышки выиграли ножики и выбрали начать в обороне. Ну, что, естественно, по-моему, вполне очевидно. Саш после Иркутска в Египет. Отдыхать или тоже работать, Юр? Надо отдыхать, что ты очень много работаешь, тем более еще и очень далеко, так нельзя. Штирлиц подошел к аэропорту, аэропорту и дверь автоматически открылась, узнала, подумал Штирлиц, наверняка. Так, ну что, напоминаю, сейчас разыгрывается карта Мираж А плюс Мидл. П разыгрывать нельзя, но можно разыгрывать через мид раунды, чем сейчас, кстати, Систерсы занимаются. И, кстати, прикол, прикол, дорогие друзья, команда Систерс не сыграла в рамках этого турнира ни одной карты, кроме Миража. Что в четвертьфинале, что в полуфинале они играли только Миражи, и вот в финале, кстати, тоже будет два Миража. Никерыч, дружище, привет! Ну что, у нас выход-то последует или нет? Или будет это... Что-то тихое и спокойное. Ну, Систерс опять в своем амплуа. Матч, от которого мы все... Всем чатом дружно чуть не уснули. А будет сейчас продемонстрировано опять то же самое, да? Так, ну что, потихой. Девочки зашли. На точку. Их, кстати, оп, оп, оп. Вот он, вот он, оп. Истерика. Добивает аристократку. В Халаминго. 31 хп. Добивает девушку-ментану. И есть информация четкая. Причем информация по истерике. 1-0. Справедливо заслужено. Какие интересные матчи. Но за модельки... Респект. <laughs> Я бы поближе их посмотрел. Да, пожалуйста. Я знаю, куда ты хочешь поближе посмотреть, Никерыч. Я знаю. А что будет, если вместо девочек будет играть парень? Ну, дисквалификация, очевидно. Но момент, как бы, как известно, есть презумпция невиновности, да? То есть этот момент, что это играет парень, еще нужно доказать. Девушка-мент э, забирает в хламинго, аристократка не успевает выбежать, чтобы дать размен, ну, попытавшись убежать, получает в затылок очередь с 2-0. Грустно и печально пока начинается половина для команды Sisters, Но ну, это, естественно, вынужденные меры. Вынужденные меры, они, само собой, связаны с поражением в пистолетном раунде. Как только экономика восстановится, она, к слову, уже есть. Уже есть два калаша. Так можно уже начинать радоваться жизни и пытаться навязывать какую-то свою игру сопернику. Девушка-мент, как обычно, отправляется в аркаду. Но любит уж она очень играть агрессивный КС, Ей прям по кайфу. А, ну тогда я просто скажу, что аристократка это ни в коем случае не я. Что, дальше? девушка мент. Хочу смотреть только за Лизой, потому что сейчас она один из ключевых персонажей этого раунда. Какая тайминговая заходочка в спину. Выкинул МПшку, подобрала Калаш, все замечательно, все круто. Ну и это 3-0, дорогие мои друзья. Пока вот так вот. И никак иначе. Ты смотри, еще один ботинок прибежал, а? Какие? Какие ботинки эти бегают здесь. Порнуху всю свою рекламирует. <coughs> Трансляция женского турнира. Вот и приходит рекламировать порну. Все понятно. Все сходится. <coughs> Они развиваются. Да, они уже захватывают киберпространство Девушка-мент Ничего, смотри-ка, реакция В нее только-только начали стрелять Она сразу вертушку прописала Да еще и какую вертушку прописала В хламинго один на один с девушкой-ментом остается 67 хп у одной И 67 хп у другой Дорогие мои друзья Равная баталия, но бомба поставлена Время работает на хламингу. Сложный момент, конечно, для игрока обороны. Ну, времени достаточно. 4-0. Я вынужден констатировать факт того, что это действительно 4-0. Скайнет активирован. <laughs> Блин, представляю, если бы в Терминаторе Скайнет вместо попытки поработить весь мир просто рассылал бы всем <laughs> спам о том, что вот здесь вот хороший порносайт есть. Было бы забавно. Ну, фильм, я думаю, получился бы еще более интересным. Точно. Ладно, в общем, это все лирика а, а, У нас здесь, по сути, малышки уже 4 раунда взяли И девайсы, которые появились у сестер, немножко не зашли Немножечко совсем, вот самую малость а, Были неплохие шансы, конечно, их выиграть Но перестрелки все-таки оказались на стороне малышек А еще и время, кстати, оказалось на стороне малышек Проедал от истерики. Хороший, кстати, хороший. Спреевой. Закончились. Под хаек. Кидай ее. ха ха ха Минус от истерики. Забавно, очень забавный на самом деле момент. Она какое-то время просто стояла с хаешкой. Не знала, стоит ее выкидывать или не стоит. Блин, она мне вроде как родная. Может быть, как бы и не выкидывать ее. Ох уж эти милые дамы. 5-0. Ну, как я уже говорил, 5-0. Неоднократно сегодня уже с вами видели При этом после этих 5-0 даже камбэки иногда успевали происходить Ну, оборона в этот раз играет чуть более закрыто Разве что только девушка-мент играет на контроле меда Ну и истерика, да, туда еще у нас подтягивается на выручку в случае, в случае, если эта помощь, естественно, потребуется Ну, конкретно в этом контексте вполне себе может Потребоваться помощи я имею в виду потому что соперниц там много Но девушка-мент справляется с соперницами в соло Одна Шесть Ноль Ну, мидл Плюс А На мираже Конечно, для обороны уже потяжелее Потому что нужно защищать не только два выхода Это яма и ковры Но еще и нужно смотреть коннектор Хелпу, кто-то в респу может пролезть Например, через люльку так что тут надо очень быть, очень-очень-очень максимально осторожным. Сверх, я бы даже сказал, осторожным. <сёк> Простите, дорогие друзья. <буз> Ой, ваншот! Вантапчик прилетел от В, в халаминго по истерике Но осталась очень опасная Елизавета Елизавета, которая уничтожить способна двоих, и в предыдущем раунде Она это сделала Вот теперь минус по аристократке Ну и понятно, да, что за ящиками-то у нас находится С -с -с -с Соперница Жестко, очень жестко Смотри, что делает Что делает, непонятно Разглядывает труп Ниндзя Дефьюз делает Ниндзя а дефьюз, -а! когда все соперницы мертвы. Хитро. Интересно, будет ли хоть один Хантар из пикатеров? <laughs> Напомните, пожалуйста, Керст. Я помню, что это мем, этот мемчик появился в результате какого-то мува. Вот только вопрос какого. Я постоянно с этим сталкиваюсь, но ни разу до подлинно так и не видел. А, поэтому расшифруйте, пожалуйста. А то я себя иногда чувствую Дурачком, отставшим от времени И вот вы, возможно, спасете меня И я перестану себя таковым чувствовать Очередной обоюдный девайсный раунд Тем временем у нас на табло И на табло при этом у нас 7-0 Пока что счет очень и очень пугает меня За команду Систерс уже можно побояться Это когда моделька из-за стены не выходит А в голову уже прилетает на префе Серьезно? Нормально. Ну что, раскидка точки А. Истерика забирает в Хламинго. Аристократка остается одна против двоих. Истерика очень больно, кстати, сейчас получила от аристократки. Правда, и сама аристократка... Ой! В ней ХАЕшка застряла только что. 9 хп осталось, но аристократка выжила. Даже с 9 хп она все-таки умудрилась пережить это. Девушка мент Немножко реакция подвела 7-1 Либо только появляется моделька И в голову сразу прилетает А, ну это понятно Ну, кстати, таких Хантарас пиков полным-полно бывает обычно на трансляциях Не прям, конечно, таких жестких Но бывают Бывают Хантарас подошел Ну, а чё ж нет-то, да? Всякие должны быть мувы. Рассматривают девочки друг дружку. Хвастаются. Дескать, смотри, какие я себе красивые обновочки сегодня приобрела. А пойдем-ка попробуем выиграть раунд. Ну, девушка-мент, возможно, потенциально будет против. Блин, жалко, у тебя клипы выключены. Нет, включены. Я не выключал их. Странно, что они у меня выключены. Но это значит, что-то твич балуется. Я у себя их не выключал. У меня полным-полно клипов на канале зрители делали. Особенно, когда я проводил алкостримы. стримы Приуроченные, например, к своему дню рождения. Там постоянно у меня нарезочки делали. Может быть, из-за того, что... А, да, это да. У меня могут только фолловеры делать эти... Как они? Клип. Кажется. А может быть и нет. Не знаю точно. <смех> так, истерика. С хаешечки подрывает аристократку, но при этом у Ф хламинго всего 5 хп. Истерики, конечно, такое должно быть выиграть достаточно просто. Все нормально, но уже поздно. 94 хп против 5. Но я видел всякое. Я видел, как и 5 хповые выигрывают. Далеко не всегда, но выигрывают. Зачастую. Тайминги. Вот сейчас истерика отвер... Ой, в затылок! <звы> <звы> в хламинго! Ну, чуть-чуть бы вот еще. Чуть-чуть более прицельно начать стрелять. И было бы вообще пушка-бомба. Согласен, Кёрст, согласен. Главное, да, я согласен. Озвучивать не буду, но с вами согласен. Тем временем у нас 9. Матчпоинтов за малышками Я не скажу, что это какая-то прям огромная цифра В рамках матча 2 на 2 Это абсолютно допустимо Мы с вами уже видели сегодня Камбэк с 10-5 С 11-4 Все эти приколы уже сегодня были И поэтому они ни разу не удивительны для нас Но лично для меня А за годы, что я комментирую КС Я и неоднократно камбэки с 14-1 и 15-0 лицезрел Поэтому... Любая команда априори может дать камбэк, если, конечно, будет сильно очень стараться. Но должны быть плюс-минус э, равные силы. Э, здесь действительно стрелки что с одной стороны, что с другой хорошие. Но мне кажется все-таки, что малышки стреляют чуть-чуть жестче, чем сестренки. Сестренки, безусловно, тоже крутые. Не хочу ни в коем случае принизить девочек. но, Ой! Ой, <смех> в хламинга Заблудилась немножко А где же напарница? А напарница на меду не стала помогать, жаль Мы вчера на фасткапе с 14.4 Сделали 14.16 Вот вот. Как раз подтверждение моим словам Но оно действительно так и есть Камбэки даются исправно И часто Аристократка Включилась в борьбу, вырубила истерику. Ну, немножко не хватило на девушку-мента. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватило. 10-1. В целом, пока, опять же, все нормально. но Вот когда уже малышкам уйдет 11-й, если, конечно, уйдет, вот тогда, мне кажется, это уже повод для сестер э -э, бить тревогу. Потому что это не есть хорошо. А что с деглом-то, девушка-мент? У вас девайс же есть. Вы хотите поставить дальний ваншот Было бы здорово Но жаль, на мидл в этот раз никто не стал открываться Ну и как следствие, собственно Придется разыгрывать немножечко с другой плоскости этот девайс То есть дигл Ну больше меня, конечно, волнует, куда девайс-то делся, была же эмка И денег-то, по идее, тоже должно быть Хоть отбавляй со статистикой-то 14 на 3, еще там 10-1 Счет-то девушка-мент халтурит, халтурит. Ай-яй-яй. Ну, раскидывается точка А. Очевидно уже теперь, что выход последует сейчас с плитпушем без участия меда. То есть это будет коннектор, ой, коннектор, простите, это будет яма плюс э, ковры. Ну и вот игрок из ямы, она же в Халаминго, уже мало того, что открылась, так еще и минус по истерике успела оформить. Но, возможно, возможно, вот сейчас зря дождались того момента, а, когда... Так, у меня что, завис чат на ютубе? По ходу дела, да, у меня завис чат на YouTube, потому что я вижу в программе, как написал Юра Полицайков, свое удовольствие играет. И Дмитрий Дорофеев, приветствую вас тоже. Но у меня почему-то в чате это не появилось. Вот почему. Спрашивается, почему. Ютуб, не болей. Так, 10-2. Помните, да, я сказал, что надо бить тревогу при счете... 10-1. Ой, при счете 11. И сестры не отдают 11 принципиально. Ну и это правильно, и это хорошо. В общем. Вот на Твиче чат нормально работает, странно. А вот на Ютубе что-то завис. Ох уж мне эти Ютубы, которые болеют периодически. Истерика! Минус в хламинго Аристократка будет сейчас искать... Ой, какие флешки! Все, труп. Прискорбно, но это факт. И это было очевидно. Уж больно хорошие моменталки прилетели прям под носик. Вот прям под носик. Даже отвернуться не было возможности. От первой, если еще можно было бы отвернуться, то от второй однозначно слепло бы. Ну, либо пока стояла, вертелась бы в разные стороны. Ее все равно бы расстреляли. В результате все равно все было бы плохо. Ну, кстати, возвращаясь к высказыванию Юры, что полицайка в свое удовольствие играет. А в целом, наверное, можно же, да, счет-то типа позволяет играть в свое удовольствие, я имею в виду. Но, конечно, не поддерживаю никогда вот эти прикалдесики. Я думаю, моя аудитория знает, что я прикалдесики не поддерживаю. Эх, надеюсь, дадут отпор. Ну, посмотрим. Пока что не пахнет отпором. 12-2. Пока что пахнет изи Обращаю ваше внимание, малышки в четвертьфинале выиграли 16-2. В полуфинале выиграли 16-3. То есть там очень уверенные результаты были. Ну, увереннее не придумаешь. А, кстати, кстати, дорогие друзья. Девочки из команды... Fucking Bitches выиграли третье место. И выиграли спонсорские привилегии на сервере «Женский эпицентр». Длительностью на месяц Я тоже люблю бегать с Глоком при 5к денег Я тоже согласен Но это весело просто иногда бывает, да Но никогда, допустим, мы играли 5 на 5 Когда мы 5 на 5 играли, я так не прикалывался На паблике, да Бывал В Хламинго Либо она, либо никто к сожалению, увы ах, но ситуация очень непроста и очень сложная для сестер. Уволили. Уволили прямо через стену. Даже не дали продохнуть. 13-2, смен сторон. Ну, я думаю, даже не стоит говорить о том, что... Простите, дорогие друзья, что пистолетка сейчас просто архиважна для команды сестры. Я как раз на миксе так и бегал Ай, Юра, Юра, нельзя, нельзя, нельзя так делать Не, ну если вы выигрываете там 15-0, например, или там 10-0 Я понимаю, почему можно побегать Ну, мне просто забавно, когда люди... Что это? Чё это? Что это такое там, как ракета взлетела сейчас по лестнице? Истерика минус аристократка, девушка-мент Отдалась в руки в хламинго. 34 хп остается у обороняющейся мадам. А истерика, атакующая мадам, 70-70% здоровья. Короче, начинаются у них тут плясочки и танч танчики, в смысле, танцы. Какие танчики. Господи, что я тут ляпнул. Зато два минуса дал. Ну, Глок очень непредсказуемая и опасная вещь. Ну вот в данном контексте, конечно, плохо, что у истерики Дигл в нем сейчас патроны закончатся. Невозможно на пистолетный раунд притащить Дигл с огромным количеством патронов. Байтет, смотри, Байтит. Топает туда, чтобы соперница открывалась вот оттуда. Странно я объясняю, да? Туда, вот, чтобы оттуда. Ну, 5 хп. Байт достигает своего апогея Причем сама истерика же По сути сама себя забайтила Для того, чтобы выбежать из-за ящика 13-3 Ну, в принципе Вот теперь можно надеяться На какие-то действительно Камбэки, так скажем, да Ну, как минимум, пока у малышек Не появится экономика Как минимум То есть можно делать 13-4 смело Соперница с глачками там, ну. Вот даже с дигло. Ждем, пока патроны закончатся. Ждет, пока патроны закончатся. Ну, кстати, там справедливости ради не каждый человек в юсп покупает 100 патронов, да. Многие просто купили юсп. И все. И не докупают к нему дополнительные патры. В результате. И в юспах тоже иногда патроны заканчиваются. Мне кажется, кажется, единственный патрон. Фу, единственные пистолеты, в которых невозможно высадить все патроны, это. Что? Это береты Потому что их там слишком много Но при должном упорстве можно Девушка-мент! Один на один с, в хламинго И здесь, конечно, ситуация Очень сложная Ну, девушка-мент что-то пытается Ой, как громко топает Как ее хорошо слышно 12.36 в Юспе похватит, А ведь кто-то бывает 12.12 ходит, да? Вот так вот. Переиграли девушку-мента. Она жесткий стрелок. Но ее жестко переиграли в плане позиционном. Стратегически, короче, ее обыграли. Так, а дайте-ка я чатик быстренько обновлю. Чтобы, может быть, он заработал. А то я вижу там опять боты поганые спамят. Надо успевать раздавать им баны. 12, стандарт. А, ну да, точно. 12-24. Все, я тормоз. Я поехавший. Простите. Не, не тормоз, а поехавший. Вот, все. Отлично. Чатик обновился. Теперь хотя бы я сообщение в нем буду видеть. Девушка-мент забрала аристократку. Хламинго находится сейчас где? Находится она сейчас на халпе. При этом поставлена бомба. И, конечно, такой раунд будет выбивать ну, с огромной долей вероятности практически невозможно. Однако истерика подставилась. Подставилась под вражеский минус. И теперь 76 против 34. Но позиционно, конечно... Ты да не тормоз, ты просто уже устал. Ну, такое тоже. Есть не без этого, конечно, но... Как можно было забыть количество патронов? По дефолту. Как же! Как же! Уверенно, сильно, тяжело она пыталась раздефить бомбу, но так и не дотянулась до нее. Бедная, бедная в хламинго. 14-4, дорогие мои друзья. Ждем. Полицайка не отдаст такой раунд. Ну, это было очевидно, да, что такой раунд не будет отдан. Господи, да что за нашествие ботф то Только успевай их в бан отправлять. Смотри, какие. Так, аккуратненько на шифтах, девочки в атаке начинают выходить на точку А. При этом девочки в обороне, кстати, в уборе здесь готовятся к приему, но вот размен, размен, девушка мен Под балконом в хламинго убегает, потому что 10 хп, естественно, 10 хп уже не позволяют вести себя агрессивно и пытаться навязывать свой контр-страйк. И в хламинго, кстати, смотри какой мув делает ну, это такое, знаете ли, прям сверхкрутой муф. Но я просто боюсь, что девушка-мент услышит этот топот на меду. Нет, кстати, не услышала, смотри. Забавно. И смотри, сейчас подумает девушка-мед, что ее соперница с ковров пришла. Она даже и не поймет, откуда в хламинга прибежала. Ну что, попытка очередного дефа время, время, время, время. Все. Нет времени, дорогие друзья. Ничего уже не изменить. 15-4. 15-4. Матчпоинт для команды Малышки. Малыхам остается взять всего-навсего Один раунд, и они станут победителями Первой карты Бум Да, бум колоссальный такой произошел Всех бумкнуло, кто только там был Нету экономики На последний раунд то Ну, на потенциально, возможно, последний раунд МПшка и тигл был от девушки-мента. И это 16-4, дорогие мои друзья. И следующая карта снова мираж. И следующая карта снова мираж. Два миража подряд. Такой Best of 3, кстати, я впервые вижу. Чтобы два миража подряд игрались. Но сейчас будет играться укороченная версия миража. То есть будет играться только А, уже без мида Это немножко проще для обороны. Но не знаю на самом деле.